Хорошо, так представляю вашему вниманию дипломную работу по курсу искусство создавать в мурашки. Немножко о нашей компании, основана в 2004 году группа компаний, в холдинг входит 12 компаний, основные из которых компания Фионит Ломбард» и завод-производитель крупногабаритных полуприцепов «Политранс». Отделение Фионит Ломбарда у нас расположено от Краснодара до Сургута, а завод «Политранс» находится в южно городе Южноураль, Челябинской области, с численностью населения 38 тысяч человек. Все мы совершенно разные, но все вместе мы огромная и очень мощная команда профессионалов, которую мы хотим сделать еще лучше. В феврале 2023 года нам необходимо провести совместное обучение топ-менеджмента всей группы компании Микар. Какую проблему увидит учредитель в том, что мы совершенно разные, то есть заводчане, конструкторы, коммерсанты и просто люди из разных миров. С чем мы будем бороться? С тем, что есть определенная проблема, нежелание брать на себя лидерские качества, проявлять лидерство именно у топ-менеджмента на заводе. То есть нам не хватает лидеров на заводе. А с кем мы соревнуемся? Да, пожалуй, с теми, кто не готов брать на себя ответственность. Мы ищем настоящего лидера. Целевая аудитория – это топ-менеджмент Сианит Ламбарда, очень продвинутые люди, которые прошли не одно обучение, среди которых есть у нас и выпускники Эриксоновского университета, коучи, бизнес-тренеры, в том числе Ваша покорная слуга, выпускница школы профессионал по бизнес-коучингу. Вот. И э, мы работаем давно, очень уже такой хорошей дружной группировкой, я бы так сказала. В компании завода Политранс люди только приходят к единому мнению, отстраивают свои бизнес-процессы, которые нужны учредителю. Вот мероприятие важно и полезно для всех участников, так как поставлена задача учредителям компании о едином стандарте в управлении, отчетности, и, что касается моей части, корпоративной культуры. Вот мы решаем проблему внутренних коммуникаций между подразделениями и должны выбрать общую стратегию. То есть в итоге мы должны пожать руки, как указано на картинке. А, что я хочу, чтобы гости поняли? Они поняли, что... Достигать поставленных целей проще с позиции лидера, и можно управлять процессом, а не быть пассивным исполнителем. Запомнили, что результат командной работы более ощутим, и создали общий проект мероприятий по приведению бизнес-процессов к единому стандарту. И, скажем так, материальным воплощением, итогом нашей встречи должен, должен стать кристалл лидера, который мы соберем из различных заданий. Что мы пиарим? Лидерство как часть работы топ-менеджера. Делаем акценты на том, что топ-менеджер обязательно должен быть лидером и умел брать на себя ответственность. Основное коммуникационное сообщение – создай свой путь лидера. Задача проекта – познакомимся с корпоративной культурой друг друга, создадим доброжелательную коммуникационную среду для всех участников, сделаем эти три дня яркими, запоминающимися, и они все три дня связаны одной единой концепцией – дать возможность каждому участнику проявить свои лидерские качества в том или другом состязании. То есть экскурсионные программы в том числе помогают выявить людей, активно открывающих для себя новые направления и впечатления, то есть открытые для обучения выездное обучение топ менеджмента для формирования общих единых ценностей миссии группы компаний выявления лидерских качеств у руководителей а что мы для этого сделаем так, для этого мы суть концепции это показать как например и феонид ломбарда как эффективно работают лидеры Научить руководителей предприятий лидерской позиции, показать ее важность, необходимость в общем процессе сегодня. Вот. Главным результатом мероприятия должно стать изменение пассивной позиции исполнителя на позицию лидера у ряда топ менеджмента План мероприятия, который я для себя вижу, это предварительная работа в первую очередь, это утверждение общей концепции регламента мероприятия у руководства, согласование бюджета, бронирование внесения предоплаты подрядчикам-поставщикам, определение групп организаторов, исполнителей, согласование календаря мероприятий с контрольными точками и, соответственно, закуп необходимых ТВЦ. Как мы видим сам день, как будет проходить само мероприятие. То есть мы начинаем с того, что наши коллеги приехали из разных городов, и мы начинаем свой путь лидера от центрального офиса нашей компании в 9.00. То есть мы выезжаем на экскурсию для сотрудников Янит Ломбарда» на завод с мастер-классами от ведущих специалистов завода. То есть это будет включать в себя и работу на станках, и прохождение техники безопасности, это поднятие на кран после инструктажа, то есть это прямо путь заводского рабочего, который он приходит при первоначальном приеме на работу. То есть мы показываем, как работают наши люди, из чего вообще состоит работа, именно заводская работа. Параллельно с этим же другая группа у нас начинает экскурсию в учебном классе Фианит Ломбарда по обучению на товароведа Ломбарда. В программе идентификация пробы золота, показ разных видов драгоценных камней. Его проводят специалисты учебного центра. То есть там мы показываем, что из себя представляют кристаллы, как вообще идет работа по... А, вообще, что такое работа именно в Фианит что это тоже достаточно сложная работа. То есть этими экскурсиями мы как раз показываем, кому интересно посмотреть что-то новое. То есть мы будем смотреть заинтересованность людей, мы будем смотреть, насколько они открыты к чему-то новому. И, конечно, сделаем для себя обязательные пометки по тому, насколько люди заинтересованы в обучении, в принципе. То есть проверяем на обучаемость. Дальше мы обедаем, соответственно, в разных местах столовой предприятия и выезжаем на общий сбор. То есть мы встречаемся на лесной поляне. А, знаком, ну, знакомиться нам уже не надо, мы все знакомы между собой, представляем некоторых новых сотрудников, которые за год появились в нашей команде, у нас буквально два дня назад купили мы еще одну сеть, состоящую из 120 точек ломбардов в городе Ростов вот меня счастливили что будет еще три новых руководителя, о которых никто не знает, в том числе и я сама вот, познакомим их, представим немножко вообще, расскажу я, расскажу о том, как мы будем проводить дальше что у нас будет, вот. А, да, забыла упомянуть, что всем сотрудникам, всем участникам мероприятия будут разданы обязательно листки с напоминалками, что, во сколько, как, какой тайминг, адреса, если кто-то потеряется, заболеет, то есть все контрольные телефоны ответственных специалистов за каждый этап мероприятия, то есть у всех есть памятка. Но у нас бывает, что потеряются, выйдут в туалете на остановке, автобусы уедет без них, такое тоже бывает, поэтому они не потеряются. Дальше что мы делаем? Мы встречаемся, делимся на команды, получаем задание на команду и проводим инструктаж по вождению снегоходов. Тут наши добросовестные подрядчики рассказывают, показывают, и э, смысл такой, э, мы ищем карту И только с единой картой, когда все команды соединят куски этой карты, они найдут приз. То есть это будет дрова, печь, посуда с продуктами для приготовления глинтвейна. То есть пока команды не дойдут до того, что все карты являются кусочками целого, они не поймут. И соревнования на снегоходах, они задуманы таким образом, что нужно соединить несколько элементов ключа, и получить ключ от снегохода. То есть по отдельности, хотите, ребята, идите пешком, ищите что-то, хотите, сделайте ключ все вместе, то есть сконнектитесь, поймите, что это вы части единого целого, и садитесь на снегоход по три человека и езжайте. Вот, то есть это тоже, опять же, на понимание, и как вообще это все будет происходить, что все, мы будем на командную работу рассчитывать. Вот дальше, значит, все, благополучно все все находят, я надеюсь, очень надеюсь, что тайминг будет не нарушен, потому что, ну, будем подсказывать, конечно, где-то что-то, ну, что в тайминг уложиться, и мы приезжаем на беседку, это место встречи у нас оговорено тоже с подрядчиками, там будет красивая беседка, то есть можно будет сходить в теплый туалет, погреться, и, соответственно, там у нас будет праздничный фуршет с горячим критвейном. После этого все немножко скажем так, погрелись, поулыбались, поздравили, как замечательно все нашли, и мы приезжаем на место основной дислокации, на базу отдыха, и там, соответственно, ванно оздоровительные процедуры. Это касается первого дня. Так благополучно мы завершаем первый день, надеемся, никого не потеряем, и на утро второго дня у нас начинается корпоративная бизнес-игра. Проводят ее бизнес-тренеры, у нас обязательно присутствует психолог на таких групповых мероприятиях, который наблюдает за вообще всем мероприятиям и дает обратную связь потом учредителю и основным руководителям компании. То есть идея какая? Бизнес-игры, команды должны правильно собрать прицеп из конструктора, наладить взаимодействие между собой и прийти к единому решению задач. По окончанию игры резюмируются основные ценности, командной работы, прописываются на бумаге сначала внутри команды, затем выводим общие. Самое главное, чтобы все пришли к единым ценностям. И итогом работы станет сбор кристалла лидера, собранного из правильных ответов. В финале кристалл загорится, будет все очень красиво. То есть уже сделали заказ, скажем, как это будет выглядеть. Дальше идет обед, продолжение обучения. Кофе-брейки, естественно, у нас в 11 часов, каждые 3 часа мы даем перерывчик, чтобы они не оголодали. Вот. В 17.00 мы завершаем обучение, приглашаем всех на вечернее мероприятие. Вечернее мероприятие, буду уже покороче, основным этапом вечернего мероприятия станет мозгобойня, командная игра, на узнаваемость фактов о коллегах, то, что они узнали на экскурсиях, они должны будет ответить по всей истории, вообще по... Вопрос транслируется на проекте, ведущий звуковое оформление и награждение шуточными призами. Далее идет обычная хорошая программа по танцевальным паузам, неформальному общению. И, как со слайде у меня указано, начинает, открывает банкет. У нас руководитель компании, он же резюмирует итоги тренинга. И в конце мы поем красивую финальную песню. Вот. Третий день у нас, соответственно, завтрак, сборы, отправка в общем автобуса. И самое главное, мы делаем сбор обратной связи в автобусе, присвоение почетных дипломов с определением основной роли участников мероприятия, и всеми другими участниками. Например, Ивановна у с главный по тарелочкам. Иван Иванович самый быстрый, Анна Петровна самая активная. Вот. У меня вот титул стандартно уже в течение трех лет самая заботливая. Вот. То есть всем присваивается что-то. Вот. Команда проекта, представлю, это команда бизнес-тренеров под руководством директора по персоналу холдинга в количестве трех человек. Я организатор мероприятия, мой ассистент, психолог, организаторы питания, подрядчики и ведущие Тоже мы работаем достаточно давно. Материалы оборудования, оно, в принципе, стандартные, как у всех, не буду останавливаться. И мой личный пример это итоги проекта проверка результативности. Это пример прошлого чек-листа, который я заполняла по своему предыдущему мероприятию. Здесь у меня комментарии, какие замечания я вывожу, какую обратную связь дают участники. То есть это я собираю в ближайшие дни после проекта.